Всем привет, друзья! Мы сегодня приехали в магазин, он называется Carrefour. Это огромный супермаркет с хорошим ассортиментом. По вашим многочисленным просьбам вы просили показать, что продается в магазинах и по какой цене. Мы выбрали именно этот магазин, потому что здесь самый большой ассортимент продуктов, на мой взгляд. Потому что есть и другие магазины, которые сравнительно с этим магазином за дешевле. Здесь примерно на 80 центов все дороже, но ассортимент шикарный, просто великолепный. Хочу еще отметить тоже одну особенность. Очень удобная парковка для машин, так как в Испании яркое солнце, а здесь мы видим чудесные навесики, вы свою машину можете спрятать в тенечек. Это очень удобно, когда все машины стоят под навесом в стенке. Здесь есть автомойки в мышцы. помыть машину, могут помыть вам. Внутри ничего необычного, все, как у всех супермаркетов. Тележки, ну вот есть тележки вот со встроенными креслами. Если у вас грудничок, это очень-очень удобно. Я впервые такое вижу. А еще здесь много островочков, где дети могут поразвлекаться. Такое развлечение стоит всего 1 евро. За стойкой ресепшн вы можете оформить карточку скидок, если вы часто посещаете этот супермаркет. А этот магазинчик от Карифура, где вы можете приобрести товар с невероятной скидкой, здесь есть что поискать. А этот автомат очень сильно привлекает моих детей, вы можете прийти со своей копилкой и поменять денежку. Также можно распечатать всякие документы, забрать посылку, ну, и дети мои по-прежнему на нем висят в мечтах, когда же они придут и обменяют свои накопления. Что бы мне хотелось добавить, так это побольше вот таких машинок для маленьких деток Потому что их катастрофически мало на такой большой супермаркет В выходные дни их просто невозможно добыть и приходится ждать Зайдя вовнутрь, слева мы видим вот такую вот зону с полками На которой стоит товар новый, который только-только появляется в супермаркете И он выставлен с определенной скидкой для того, чтобы люди распробовали Традиционно все супермаркеты делятся на зоны, зоны, где продается бытовая техника, все для сада и огорода, ну, в общем, мы решили немножечко походить, полазить, и потом поняли, что это большая была ошибка, когда мы дошли до стенда с хот-вилсами. Здесь их такой ассортимент, что мои ребята, подойдя к этому стенду, просто потерялись в поисках какой-то необычной машинки. Но реально машинки очень классные. Одна машинка стоит 2 евро 19 центов. Есть наборы, в которых по 5 машинок, они тоже очень крутые. И такой набор стоит 10 евро 99 центов. Реально машинки классные, есть даже такие, которые я никогда не видела, они очень необычные. Скажу честно, нам было очень сложно перенаправить фокус внимания своих детей. А впереди я увидела корзины с акциями, все по евро. Но, конечно же, я не могу пройти мимо такого. Я очень падкая на такие скидки. И мне всегда хочется во всем этом порыться посмотреть, что же тут лежит. Даже если оно мне не нужно, я все равно внимательно все просмотрю. Ну, такая вот я. Так, и что же здесь у нас интересного? По сути, ничего особенного. Какие-то баночки, скляночки, ложечки, поварешечки мелки для детей, бутылочки, ну, в общем, всякая-всякая мелочь кухонная и бытовая. И, кстати, смотрите, что я увидела. Вот это мне точно нужно. Всего 1 евро стоит такая вот ручная соковыжималка. Так, а что тут у нас здесь? У нас все по 2.99, в общем, по 3 евро. Формочки для льда, расческа с блестками в виде трубков ну, что необычно. Решила заглянуть там, где посуда и приборы Ну вот, например, вот такой набор стоит 29,99 Есть подставки под посуду, тоже больше такой выбор Но все это мне сейчас, к сожалению, некуда покупать Все, а дальше бокалы, тарелки, фужеры Все это, конечно, выглядит очень красиво И в большом разнообразии но Такой яркой посуды я не смогла пройти мимо она очень обычная, но яркие цвета и они все в одном месте сосредоточены, поэтому я решила немножко походить, позаглядывать. Сковородки разного диаметра. Ну вот, например, возьмем самый яркий цвет, диаметром 24 сантиметра, стоит 8, 49 евро. Неплохая цена. Вот такие вот кастрюльки по 16 евро тоже очень цены приятные. Ну и дальше ряд сковородок не буду я уже здесь ходить бродить, пойду к хлебу. Ну, хлеб наш, хлебушек, большой выбор, большое разнообразие, хлеба реально очень много, но как же я скучаю по обычному бородинскому хлебу, кстати, вот есть машинка, вы можете нарезать разные толщины хлеб, меньше евро я не видела цены на хлеб. Все остальное на порядок выше, и большая часть хлеба здесь замороженного. Что это значит? То есть перед тем, как его выпекают, он находится в замороженном виде. Есть, конечно, хлеб подороже. Вот он, наверное, и повкуснее. Так много сухариков, смотрите, всяких тут. Ну, в общем, для салатов много всего есть. И стоит это всего лишь евро 89, целый килограмм сухарей. Ого! Торты здесь особенные, специфические, я уже говорила, много белкового крема и бисквита. Ну вот, например, для дня рождения есть очень много вариантов, и, в принципе, ассортимент очень хороший. Если так говорить по пятибалльной шкале, я бы поставила натянутую четверочку. Цены начинаются от 5 евро и выше. Если это пирог, то, конечно, можно найти и подешевле. Совсем недавно я готовила суп с фрикадельками, покупала фарш индюшина, куриный, и, вы знаете, я осталась не очень довольна, какой-то он другой немножко, более что лежущий, наш фарш, более мягкий, тает во рту, ну, не знаю, возможно, есть разные производители, буду пробовать экспериментировать. Но для любителей барбекюшки здесь такой ассортимент, столько всего, только заглянула и сразу не знаешь, на чем остановить свой взгляд. И всякие котлетки, колбаски, сосиски, для бургеров мяса, к ним еще соусы разные, попробую тут только разобраться. Ну, очень-очень много всего на разный вкус. В общем, устраивать здесь всякие всевозможные вечеринки, Испанцы любят, и вкусно поесть они тоже любят. А вот шашлыки на вид очень красивый, Вот такая вот цена. Рядом бекон тоже. Ну, выглядит все очень-очень аппетитно. Яблочки обычные, зеленые, 0.99, это очень хорошая цена. Так, что у нас тут еще? У нас еще яблоки и еще яблоки. Вообще яблок здесь много, но по сравнению с нашими, конечно, цены кусаются. Я привыкла видеть другие цены на яблоки. А вот десерт из слоеного теста, я у нас называла это либо сердечками, либо ушками. Но здесь их много, и они пользуются популярностью, на удивление. Еще один стенд с выпечкой, но все био. Я еще в этом не разобралась и даже ничего не могу сказать, есть ли разница или нет. Ну, вот смотрите дальше. Пончики, они здесь повсюду и в разных видах. И я не знаю, их столько много. Скажу честно, чем больше на все это смотришь, тем больше этого не хочется. Все на какое-то искусственное, на первый взгляд, и его так много... Пойдемте-ка лучше к ягодам и фруктам. Черешня. Сейчас черешня заканчивается, но не очень хорошая цена. Всего лишь евро. Дальше мы видим персики разные. Персики нектарины здесь очень-очень сладкие. Ну просто вот как мед. Мне очень нравятся дыни. Они такие красивые. Чисто эстетически даже на них можно смотреть и любоваться. но ну и запах приятный. И цена 79 центов. Круто. Абрикосы я очень люблю, но здесь как-то мне их совсем не хочется есть. Цена их за килограмм где-то 3 евро, можно купить на развес, можно уже в упаковке, а вот есть отдельно упакованные 6 штук, это какой-то особенный сорт, колеровка видна, они по объему больше, стоят 5 евро за килограмм. И снова дыни, посмотрите, о боже, сколько их, много всяких разных. Честно сказать, дыни я не пробовала, вообще никакой дыни мы еще здесь не покупали, но я уверена, что они очень сладкие вкусные. Двигаемся дальше по ягодам, фруктам, и впереди нас еще овощи ждут, как-то себя немножко неловко начала чувствовать, потому что начали на меня обращать внимание, вообще здесь никто с камерой не ходит и на тебя смотрит, как на человека с космосом. Кстати, мы когда были в Валенсии два года назад, мы покупали Папаю. вот она, но она совсем мне не понравилась. На вид очень красивая, но на вкус что-то между дыней и тыквой. Не знаю, что здесь готовят из алоэ, но его берут. Сейчас точно возьму имбирь, он очень красивый, 6 евро за килограмм. Цукини евро 29 за килограмм, и посмотрите, сколько много разного перца. И красный, и зеленый, и длинный, и толстенький, и худенький. Это перец чили. Смотрите, какие красивые сеточки. Так, в салатик или еще запечь. Я очень, кстати, люблю запекать перец в духовке, снимать шкурку. Он такой тогда вкусный. Смотрите, какая красивая сеточка светофоров. Они все разных цветов. А какой красный рядом лежит огромный Вот именно такой красный я и люблю запекать в духовке Сейчас возьму баклажаны и приготовлю икру Они очень красивые Очень меня радует наличие стручковой фасоли Она из разных видов И я ее очень люблю Раньше я покупала ее только на рынке в супермаркетах Я ее не находила в наших А здесь она достаточно популярна И всегда есть в наличии Несколько слов за морковку Ни разу здесь не видела морковку с землей Она всегда идеально чистая Наш любимый картофель, он же потатос, как же его здесь много, попробуй только выбрать Лично для себя мы уже определились с картофелем, покупаем его, правда, в другом магазине, но он очень вкусный, проверен и как в пюре, и для жарки Вот посмотрите, молодой картофель, очень красивый, один в один Цена за картофель стартует от 1 евро, весь картофель продается только лишь в упаковке Популярностью пользуется спаржа, не такая на нее космическая цена, как у нас, но мне она как-то не особо нравится, очень похожа на обычный кабачок. Знаете, на что я обратила внимание, вся зеленушка у них очень красивая, очень презентабельная, как же я обожаю брокколи, но мои почему-то категорически отказываются ее есть, хотя были маленькие и кушали с удовольствием. Я по-прежнему все себя некомфортнее и некомфортнее чувствую, потому что все больше ощущаю на себе разных взглядов. Очень надеюсь, что меня отсюда не выгонят. И вот мы подошли к краю томатов. Почему краю? Потому что такое количество томатов я в своей жизни не видела. На разный вкус, на разный цвет, на разную форму. Для каждого томата есть, видимо, свое предназначение. И они действительно все очень разные на вкус. Вот мы, допустим, полюбили очень вот такие вот шоколадные. Они действительно невероятно вкусные. И когда готовишь салат из обычных красных, то чувствуется разница. Вот посмотрите, 2,89 за килограмм. Красивые, большие, прям на пол ладони. И очень-очень приятный запах от них. Всегда любила помидоры сливки. Их называют именно так за их вытянутую форму. Есть помидоры на веточках. А вот посмотрите, какие необычные длинные. Они почти на пол моей ладони. Красивые и стоят 3 евро за килограмм. Есть в упаковках. Я не знаю, в чем отличие. И мое внимание привлекли помидоры, стоят они евро, аж 59, и написано, что эти помидоры не подвергались охлаждению. Наверное, в этом есть какая-то разница, не знаю. Вкусовая я имею в виду. Понимаю, что каждый производитель хочет удивить не только вкусом, но еще внешним видом упаковки Вот, посмотрите, какое разнообразие черри А мы сейчас обязательно возьмем апельсины, потому что у нас есть ручная соковыжималка Ну и, конечно же, арбуз Выберем самый-самый большой Цена на него всего лишь 59 центов И дыни 79 центов за килограмм Лук, редис, морковь, красный лук, сельдерей Вот Именно такую свеклу я и покупаю Так она здесь только и представлена Так, кажется, Сережа нашел кукурузу Кукурузу мы в этом году еще не ели, но она здесь есть Хотя раньше не обращал на нее никакого внимания Ну а теперь давайте пробежимся по морепродуктам Для любителей морепродуктов здесь такой ассортимент Все так красиво выглядит и очень приятно пахнет морем но цены достаточно высокие. Это мы еще заметили, когда были два с половиной года назад в Валенсии. А так есть все. Даже наши раки. Вот видите, семь с чем-то за килограмм Раки они наши. Где их только тут выловили, не знаю. Очень много всяких ракушек, которых я ранее даже и не видела. Знаю только вот такие вот темные мидии. Ну и королевские креветки, конечно, есть везде. Они просто гигантского размера. Знаю, что это очень вкусно. Ну как же без хамона в Испании, посмотрите сколько висит этих ног Кажется я нашла кролика, правда он с головой как-то это непрезентабельно выглядит 6,49 за килограмм Куриное мясо здесь вкусное, есть такое желтенькое, но вроде как домашнее И обычное, я пробовала обычное, мне понравилось Стоимость целой куриной тушки 3,19 и тушки домашней сорок 4,49 очень много хамона в вакуумной упаковке. Цены разные, начиная от 3 евро за 100, 100 грамм, и дальше цена растет в зависимости от качества самого мяса. Качество зависит от того, чем кормили свинюшку. Если ее кормили преимущественно или только желудями, то, конечно, цена будет высокая. Но посмотрите, в этом отделе всегда есть люди, и это естественно. Теперь, что касается колбаски. Ее здесь очень-очень много. Сказать по вкусовым качествам, какая она, я не могу, потому что я колбасу не ем, и я ее не пробовала, но ее здесь большое-большое количество, в общем, прилавки с колбасой просто не заканчиваются Она есть и в виде палок, и в виде колечек, и вот в такой нарезке очень много всевозможных акций, купи две, получив подарок третью, или купи две, получив там скидку, лишь бы только покупали и ели Море продукты вакуумной упаковки. И, кстати, я недавно попробовала осьминога. И представляете, он мне жутко-жутко не понравился. А что касается соленой рыбы, такой как-то оранька или селедка, я ее не нашла здесь вообще. Отвлеку вас на такой напиток, как Coca-Cola. Она здесь повсюду и пьют ее все. Мне кажется, это номер один напиток в Испании. Не меньшей популярностью здесь пользуются продукты быстрого приготовления, например, вот такое картофельное пюре, которое вы можете приготовить за считанные минуты на 4 порции евро 29 с разными вкусами, разными добавками, и люди берут. А вот сосисочки, которых я говорила в банке, 750 грамм, огромная банка с сосисками. И вы знаете, я могу сказать, что они неплохие. Вообще консервашек здесь очень много, что они только не консервируют. Вот, например, сосиски вы только что видели, фасоль, всевозможные бобовые. Они даже умудряются закрыть чечевицу. Сейчас я подошла к витрине, где находятся бульоны в тетрапаке. Это основа всех наших супов. Куриные, рыбные, всевозможные мясные бульоны. Не понимаю, неужели так сложно приготовить обычный бульон? Ну вот скажите мне, почему здесь такие популярные желейные конфеты? Это просто как резина. Да, они вкусные, с разными добавками, с разными начинками, вкусами, но их жуешь как резину, а дети просто в восторге от них. Вот эти, кстати, вкусненькие ягодки, особенно черные, я пробовала, жуются они легко. 10 евро за килограммовую пачку этих конфет, это ж как же можно ими объеться? но всегда есть акции купить две и получить цену совсем другую. А еще я вам хотела показать томатный джем, вообще здесь очень много джемов, цены разные, евро 20, евро 30, евро 99, вот это именно тот, который я вам хотела показать, напишите обязательно, кто пробовал и какой на вкус. Хочу отметить, что торт мороженое намного вкуснее обычных тортиков. Вот мы, например, пробовали Милка Орео. Это действительно вкусно. Правда, они такие маленькие, съедаются очень быстро. Я очень полюбила мороженое замороженный сок. Особенно вот детской тематике. Она здесь такое необычное и очень-очень вкусное, яркое. В общем, привлекает внимание не только детей, но и, скажу по правде, мое тоже. Сейчас мы что-то обязательно выберем и скушаем. А есть еще вот такие вот стикеры с разноцветными жидкостями, которые имеют разный вкус. Их замораживаешь в морозильнике, и потом как замороженный сок кушаешь. Вкусно! Ну и как же без пончиков, он даже здесь в виде мороженого. Наше любимое сливочное масло, евро 75 акции. Это реально дешевая цена, но печально, что там всего лишь 60% молока. Более или менее начинается где-то от 3-4 евро и выше. А так практически все масло здесь на растительном жире вот э, похоже как вы вот, видите его здесь очень много Оно тоже пользуется популярностью это как раньше у нас были популярные масла рама вот это вот тот тот самый случай я его честно говоря давно не ела и честно говоря не очень но оно привлекает меня поэтому экспериментировать я не буду. А теперь предлагаю пройтись вдоль шоколада. Очень привлекательная, аппетитная упаковка. Надеюсь, что внутри оно также все вкусно. Мы, кстати, брали обычный молочный шоколад, посмотрели, какой берут люди, попробовали. Очень понравился. Приятный, вкусный. Я думаю, что весь шоколад здесь вкусный. По крайней мере, по ощущениям, это выглядит именно так. Разнообразие тоже просто безгранично Смотришь, ходишь и черный, и молочный И белый, и трюфельный, и с орешками И со всевозможными Начинками, столько его много Даже когда подходишь к этому отделу Слышишь запах этого шоколада Много очень детских, красивых Ярких упаковок, я, кстати, таких даже И не видела, ну вот, например, Мендемс Я первый раз встречаю и Это, конечно, вызывает Восторг у детей, не пробовали Но, думаю, надо в ближайшее время будет Попробовать, выглядит очень Титная ярко и вот такие вот эндемсики еще необычные. А вот с чем здесь действительно проблемы? Так это с чаем. Как оказалось, это совершенно нечаянная страна. Здесь пьют в основном кофе, чай даже не на втором, не на третьем, не на четвертом месте. Мы Сережа Чайманы. мы давным-давно не употребляем кофе, и для нас чай просто он очень-очень важен. Найти хороший оказалось большой проблемой. Здесь много всяких разных, но они какие-то все странные с какими-то добавками, вкусами, прополиса против похудения против целлюлита, ну, нашли пакетик зеленого чая, листочки очень красивые, но, к сожалению, зеленый чай я тоже не пью, а вот найти хороший черный чай мы просто не могли очень долго. Мы очень обрадовались, когда нашли вот такой липтон, сразу взяли несколько пачек. Для себя я обнаружила, что здесь совершенно бесплатно вы можете упаковать любой подарок. Есть бумага, есть скотч, за это не нужно платить, это очень удобно. Ну и завершающим этапом станет приобретение лотерейного билета. Здесь делают это все. Всем пока-пока, до скорой встречи, скоро увидимся.